Всем привет, дорогие друзья! С вами я Eframix. И мы продолжаем выживание в хардкоре. И со мной сегодня Лука, Райт, Олег и Юрчик. Так. Выходим. Я уже сказал. Какой выходим. Я не сказал. Гениально не, ну, я не спускал. Ну, так, теперь... иди ко рай... рай... мне, камня? камня, Ты в этом сундуке иди сюда к нам домой. Я его камни. Лучше там, зай... да. Вот я, пусть я тебе сказал, я тебе, Потому что остальные ну, я замечаю, всегда закрываю собой двери. Жалко. Я Но тоже... А ты не закрываешь? И... Сейчас мне я тоже закрываю. Это мне задохло. А ты еще там что там что-то ищешь? Я, я жив, я под водой, ко мне не плыть. Ты хочешь, чтобы вообще ты сдох. Сюда, сюда, Ой. если хочешь плыви, то только... А, ну все, уже поздно, я закрываю. Ладно, Ой. давай. Сюда, сюда! Вот, я здесь! Ну, Быстрее! Да, два пузычка! Все, вода испарилась! Давай. Ой, сейчас животные тут должны заспарить. Ой, привет! Какой... Все, под водой так. всегда много разных ископаемых. Эти... -то? Только хапай да, аккуратно. Возьму, если что, закрывай. На какой координат? это, да, короче, где у на, да, на каком расстоянии? 12-й или знаю. ниже. Опа, Может, смотри, смотри. смотри. А 12, а, все, у меня лет на двадцатый попадалось иногда алмазы, но это... Дальше, конечно. то <соспорно> растворил. <соспорно> Кто-то то растворил. кто Пока, там ничего нет интересного. Заплывай. <соспорно> Нет, тут да, золото есть. Но оно потом, может быть. Да, это рад Мне что-то страшно. Потом это оборачиваться надо. Я вижу здесь лазурит. Тут какой понадобится. В будущем понадобится. А. Лазурит, да. А я пока грабит. Нашл только. Так. Тупой. Смотри, что я здесь, смотри, что за подтуп. Именно Все, я добыл, здесь больше ничего нет. Все, можем выходить нет, под да. воды. Открываем. Может, нет, здесь уже ничего нет. Надо выходить. О, тяжело как выйти. Да, да, да, выходим. А потом я только под -то железо за это время ушёл. Там крипер. Плохо мы осветили там. Угу. А, там вообще никто не отвечал. Надо идти в путешествие. Какое да путешествие? <связываю> Хотя сначала броню надо нам. Пока, Рай. Все, <связываю> Рай, до свидания. Рай. не надо. пойти. Он, понимаешь, крипер взрыв, я отбегаю, я, я бы сам справился с крипером, он бежит, и прям на крипера. Я лучше субтитры включу, чтобы, если что, хотя бы, где-то только нас в Ну, райд понаблюдай за тем, как а -а. мы тут вышли. Райт как бы был, как бы... И не стал райдером. Ой, я сейчас копаюсь, и у нас меня... дома. Я и то свои туннели проделываю. Потому что... Райт right. вышел понимать. такой забивной. Я сражаюсь с крипером, он вышел и начинает на крипера просто. Райт, ну, и ну, вот видишь, чем ну, ну, ну, ну, ну, испугался воды. Я ну, ну, ну, ну то, что тут железо, оно не, не выпадает, не переплатывание. Так, возьмем Нет, не Я забыл, Пушок что так привезло. было. Да. Гнилая хорошая, она меня еще не раз это Голод не сделала. Кстати, вот этот камень. одеваем кость. Одеваем кость, чтобы он железкий был. Хотя бы железки Нет, надо одеть всех хотя бы на грудники. Всем. Хоть какая-то да, защита. Позу... Мы все тут мы бы, а ты нет. Ты знаешь, лучше нас не играть. Это я. Золотой зомби. Попасть ну, его, потому что в любом случае, когда мы скажем, что мы больше не будем тут выживать. Тут вот именно так, что у тебя надо там тревожить. Ты что делаешь? Отойди. Че ты тупица не идет ко мне? Да тупица ко мне. Почему зомби такие тупые? Надо не сделать спешку, которая быстро. Наверное, потому что у них Я мозгов печку, нет. Че, Райту дадим шанс, виду, что, Райту один шанс? или. Пусть сидит. Я, кажется, Я тут смотрю, куда хук и... и... скопается. Что не надо, потому что... Потому да, лучше будь да. наблюдателем, потому что райт. Ты Честно. сам виноват, как бы, и... В... Милая площадка. Я делается, делается, плоть, это, я, бы, да, это... я пока тут обустроил да. у нас чуть-чуть да. квартиру хотя бы. Я, я плавил, наверное, Пещеру да. нашу. Нам да. Леплывать камень. Мне. З... Мне хоть там и хорошо. Плавили. Плавили. Ладно, придел... Я хочу, пусть я можно сделать Но для этого железо нужно. Я, походу, этот нашел, где знаешь? Железо. Зато она будет быстро переплывать с Руби. Так, вон, железо. Я знаю. Зато она Руби будет. О, прикольно, у нас. Что? Я, походу, замок нашел. А, это же 1.18, значит, я не нашел никакой. Закрыли. Прикольно, ночь, я в шоке, чё-то долго. Нашел в один и У меня такие тоже есть Олег. Нет. Не мешайте мне. Не мешайте. мне. Я сначала хочу... Ч ⁇ так долго? Вот мне это бесит, что все так долго. <laughs> бы бы... знаете, что было бы прикольно, если бы вы раньше... Ну, надо все. Все, это не ну, надо... надо нам нам нам вам, если не рудушка... Нет, нельзя. Мне надо до дерева. Я как опасно идти без этой без нас. Потому что мы копать работать. О, да не то, что опасно, он идт. Так рает, я не знаю. Если там дерево нужно, ты же понимаешь то, что если это хардкоры, если что-то у тебя все, тебе пипец будет полный. То, что Крипер, и ты, и, и ты труп. Ты, плю ты плюс без брони. Да. Один урон Но от Крипера, и ты все. Ты откис, да. короче. <свят> <свят> Ой, да, есть. У а? меня вообще еды нет. У меня. три <свят> с половиной этого мяса. Да. В инвентаре. Да. Ну, в На, у меня есть а два <свят> Я гнилую плачмонку отступить. А Надо у меня. Дайте Этот... Этот... Esse... рыба. Дай рыбу. Один, Один кусочек. На. Рыбу дай. Рыбу вот рыба. Рыбу, рыбу Для тебя рыба. Да. Для тебя рыба. Yeah. Сзади, Я да. ее подобрал. На. <слос demasi merely> а мне О, плавильный. Вот это нормально. А, тут, <слеш tym> あ, тут сложно идти. Ты точно хочешь со мной? А, я здесь уже я здесь туннель прорывал. Да, прям такой. куда вы идете? Ребята, уже день, надо ходить уже, могу искать этих. Нет, я не пойду, я не пойду. Я пойду на поиски. Я пошел на поиски. Так, я взял нам бесконечный источник воды. А чем это нам поможет? Вообще-то огород, может посадить. Биби. Я. У меня зинка я, я пойду аксус искать, ну, авцию, биби, тогда биби. Тогда Я пошел искать. добывать нам рыбы и куча еды. Я, я... я... Да, я, я пойду кучков искать влево. Да не надо нам подсказывать. Так вам. главное на море вам не прыгать. Главное не прыгайте, если вы будете прыгать, то это гнобится еще больше и голуби. Да. Не а не когда заинтересовался а покушал. Я не... еще не знал что понимал У меня один хп был, я чуть не сдохнул. Так, вы следите за своими... Даже, с... я... Даже Олег Потому у меня думает. Ходит, а, я а я могу с этих блоков ступеньки сделать? Нет, тихо, тихо. Не а на... Что, знаешь, вода так больно наносит урон. Ну, хардкор, конечно, что-то хотел. Не те. Будет по нежному. В реальной жизни задыхать. Знаешь, я уже задыхал. Я 24 Ты чуть не помер. Да, чуть не дай, да, чуть не помер. <свят> Действительно. Ну, как, меня учили на спине плавать, я плавал, ну, на речке. Я сплыл, и я просто начал утонуть, а я... только сейчас вспомнил, люди, что я тупой. Ну, ладно, я так... Ну, как вы знали? Ну, неудачно заспалить, зашёл там в ныть. белого? Да. Ой, не убивай его. А, вот его надо убить, потому что здесь ничего не выпадает. Он вот, курится. Курится. Спасибо. Олег, у я меня... нашел курочек. А я нашел 8, 19 8. сырых лососев. 5, 5, 6, 7, Точнее, наловил. 6, 6, 7, Поубивал. Как классно, 6, 7, то что сейчас не надо стоять. Вот это вот ловить. А, а сейчас раз. Венение твое тупое. Раз пошел, убил. Курятину еще. Ну, а теперь у нас ступенечка утопила. Я даже думала, было... она давно без модов не крала. Вот она измена. Надо Там, нам один мод установить. Не надо никаких модов. Да ладно, я не Что хочу. Двух а, медведей нашёл. Мне нужен паучок один Так, а я Очень... пока себе перейду. На меня так лосось, ну, сосось а. плыл, будто а. бы он меня съесть хочет. Сосось? Сосось? Сосось? Сосось? Сосось лосось? Сосось. Нет, это сосось. Сосось. Ла, са. Сосось? Иса. Сосось это лосось. лосось. Сосось, не лосось. А лосось. Лосось, а сосось. О, о другой белый. Я не могу, какой-то горы, я а хочу а поиграть а на ДИ-19. Нет. Что можно, я встретить. А Олег, ты встретишь 20. его? Он один раз там крикнет, визнет, во-первых, ты ослепнешь, во-вторых, ты все. Олег, Олег, Я сейчас тебе кое-что скажу, и ты не захочешь 1.19. Когда ты встречаешься с Варданом, во-первых, ты начинаешь, ну, ты ослепнешь, если он попадет в воду, он как пулька будет э, стрелять э, ну вверх. А если он будет идти по лаве, он будет по ней бегать. Да. И, ну, Классненько. Ты хочешь вас встретить? Эдит, скажите, когда будете и сдохнуть сразу через... Через... через секунду. Вы же хотите уже быть... Потихоньку... Люди, напишите координаты дома, напишите координаты дома срочно. Я далеко дома, мне нужно домой. Координаты мне напишите. Ты по нет, координатам умеешь-ти. Ну, не то, что умеешь, но... О, белый медведь, привет. На рыбку. Будешь... Я нашел белый медведь, а все нашли медведь. А он рыбу не брал не берет Такое Я сразу говорю, я, я, не не знаю. Знаю. я нашел я вот О, я нашел дом. Я нашел снежный дом, ребят. Я нашел кровать. Там, я нашел у под... него кровать. Там под коврем, там да проход, там это? проход, я знаю. <сцик vielen> я иду, я спускаюсь. Кстати, там золотое яблоко должно быть. Vários, так, шест, шест. Шест, шест, шест. О, шест, там. <сцес tác Alsk Man> там уголь, золотое яблоко, обычное яблоко, кусочки железа, ой, золото, пшеница и каменный топор. Еще Я и жителей. Зелье слабости. Я подводные обломки нашел. Даже так, вчера... Мы это забираем. Это забираем. Это забираем. белый медведь. Это забираем. Удочка на проклятие украды только и все. Эти милые люди могут... О, фух, я всё, я, я к дому подхожу, я саженец, саженец сажен, нашёл. Если все, их не трогать, то они не будут пить. А, я это не критика, или я не хочу. Все, можем выбираться Но... отсюда. Но... Все, все, я к дому. Что я к дому, Дом я дому, дому, дому. дому. Я... Так, я еще не дома. Я так тут ещё лазю. Поскольку тут да, да, да. а утопленники, утопленники. Утопленники. Не представляешь, сколько я тут затянул? А утопленники утопленных утопленных. Тупые. Но Я нашел ну, слушай, удочку ну, на починку и на проглятие лука. Если зомби утопили, значит они утопленники. Блин, Это, Олег сейчас Пожалуйста. смотрит в сундук. А, вот в сторону сундука, если двигаться, то можно а, попасть да, в лайк. Попробуй ко мне допохнуться, за мной полететь. Ничего не говорите, это да. все интересно. Как -то, как -то, как -то. Вы просто кипо не пользуетесь? Или вы хотите а? сказать, что вы просто копаете просто такой? Так, да, это просто. нет. Это клан. Mm. На, -на, На. Так, это что у нас? Это бесполезно. О-о-о. Угу. Чисто гуляю, сегодня тут ночили А я чисто нашел шахту, из которой. Ах, думаешь, просто нанести, меня бесит, вот это зима уже. Зима. Нет, зима это нормально. Мы сейчас Слушайте. не сможем переехать без кроватей. Пьешь, а? а с я мальчик, нет, с едой мальчик. здесь проблем тоже нет. Так, координаты чё? Я нашел только корову. за координаты вы дали? Это дом. Это, это дом. Это Сейчас еще немножечко побегаю и побегу назад. Так, я уже бегу назад. Вот это дом, да. По-моему. ты ко мне и посмотри, где я. Корову, я нашел корову. В зимнем биоме. нашел букву А из, из льда льда нет слово из-за льда Я нашел букву реальный айт камня мне, ну там при помощи клавиш Так возвращаемся домой это не лед это я не знаю что это такое что -то ли Захватил потерял Так белый что? медведь привет еще раз <связывая> так, мне нужно держать щит, чтобы я держал, потом нажал на два, чтобы mm. он не достал. Если что Опа, да. Что вот иду и думаю, мне надо еду пожарить, а у меня дерева нету. А Буду снег, сказать. а у вас снег идет? Да, у меня да, тоже идёт. Да, у, да, у, да. у меня дождь с снегом. Я мне просто дождь идёт. Дождь с снегом. А у меня нет, у меня дождь, я не вижу дожди. Привет. Привет. Так. у меня настал этот путь. Я не знаю, куда я ушел. Буду идти по корзинам. И как зелеварку. где зелеварку? Что? Так там в, этом, в этой фигне пока... дается зелеварка. 250... Ой, это я что-то пропустил? Да, там в этой фигне дается зелеварка в, в, в доме Папа. зимнего чела. Так, ты ч ⁇ нажили, трогаешь? Я тут пришел, зачем ты меня ударил? Потому что... Потому что... я А вы ч ⁇ всю всю рыбу зап... а, нормально? я, я, я, я да. не Я <гас> Минус второй. Юрчика, мы остались. Юрчика, а где ты умер? Там, Примерно вон там он умер. Юра, дайте ты... все вместе, знаете, что вместе ходить теперь. <связать> так, нет, теперь Я мы точно раз... идем домой. Уже ночью. Сейчас... Я не бью, а убил. Ну, значит, агрессивный тебе попался. Все. А что ты не убежал от него? Нет, ему. Не... Не, это я это был, я не мог бежать. То есть ему не агрессивно, просто рядом с медведем был его ребенок, ребенок. Это была мать. А, мать, агр... мать агрессивная. Просто когда удерживают медведя, ребенок, у медведя. Так, человек, являйся, не выглядит. Так, чувак, Мобов рядом не появляется. Вы куда бежите? Я ну, расставляю факела. Мы, я лучше вместе постим. Спасибо тебе большое. Я расставляю факела для того, чтобы мобы не спавнились. Чтобы посадить перстник. Потому мы троим остались остальные тенеры. Мы дожили. Вот бы нам еще овечки найти. О, Печку лучше Шах. будет постричь. Надо а, в этой шахте, шахте. поставить, потому угу. что на нас обычно сверху тут нападают. Еще в принципе их можно развалить. <св> Где ты разбился? Вон твои <св> вещи. <св> Чё, <св> серьезно <св> Мы с Олегом остались? <св> так. Я человек, который Самый лук в майнкрафте. Олег, забери его вещи. Ну, больше? Знать, где я я, я в... Знаю, в, шахте, в шахте, в шахте, только ты не умри, ты по я воде, как сказать. умный человечек, спускайся. Нет, лучше я никуда я... не повезу. Ладно, я давай буду лучше сказать... будем дома. Пошли домой нафиг. Может вы нас возродите? Границу миру? Это возможно? Как Олег, что ты делаешь? Прости, О, ну, хочу, а, как, а. а как тебе это плохо Снег Нет, замерзает. замерзает. Они могут нас возродить. Главное, чтобы вы не умерли. А вы? Мобов нет, потому что мы все Стой, нет. Месть. Она не замерзнет. Ломает только. Нет, мобы есть тут. Их мало. Но не возле нашего дома, правда? Да, ну, не прямо. Прикольно. У нас ясно. Спасение... А с нее можно перейти. Или, Или в бумагу. А, ничего обычного. А Все, Олег, пойдем домой. Ой. Быстрее, да. У нас Потому дом тает. Меня. Дым ну, подтаивает. А как ты думаешь? Да можно. Нам ну, надо это сделать. Я в Олегов селюсь. Ну. У Олега ну, ну, вас быть, потом Мы вас может, может быть возродим, если не будут против. Люди. Вы не против же. Вы же а не, не, не против. Люди. Вы же не хотите, чтобы на второй серии все закончилось. Да, надеюсь, Костя не умрет отношения, и... а? не и тогда они живут. Давай не и они живут. Три алмаза ты что? Ты с ума? Ну, да. Давай вот это дороже да дороже. Я... Ну, не... вы, вы, вот этим? Киньте ради нас? Нет, не буду. Не. Давайте выиграть, им шанс, пожалуйста, и все, и все будет хорошо. Давай. Вы же не хотите, чтобы мы выживали, все, одни. А, только только с не нет. Нет. Так, здесь бесконечный источник воды. Я, я сейчас пойду. потом, а, ну, когда ты не останешься, я пойду. Как люди за... решат, если. Вы же понимаете, вы заново будете выживать. Ну, на этом будем заканчивать вторую серию. Если вам, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Я, Ромикс и Олег. Остальные умерли. Ну, мы дадим им шанс, потому что уже не будем без них. Ну, хотя, давайте мы дадим шансам.